Друзья, приветствую всех! С вами Маргарита Боболева. Сегодня я хотела с вами поговорить о таком замечательном продукте, как Zen Shape компании Jeunesse Global. Вот в такой яркой он красной упаковочке. Внутри 120 капсул серого цвета. Рекомендуемая доза принимать 2-3 раза в день по 2 капсулки. Тем мне нравится этот продукт? Тем, что это составляющая системы Zen Body, по коррекции веса компании ЖМС Глобал. Зеншейп отвечает за контроль над нашим аппетитом, контроль над чувством голода. То есть, применяя его, к нам вовремя приходит чувство насыщения, тем самым мы избегаем такую возможность, как переедание. Также, благодаря содержанию хрома, он контролирует нашу потребность в углеводах. То есть, тяга к сладкому. Что еще он делает? Он ускоряет биохимические процессы в нашем организме, тем самым поддерживаем жизненно необходимый метаболизм. Также поддерживается здоровый уровень сахара в крови, что очень важно, и восстанавливается уровень холестерина. Вот так, используя для здоровья, мы сжигаем жир, приводим себя в форму. Потрясающий продукт, мне он очень нравится. Доступность применения, то есть он подходит любому человеку, независимо от того, какой стиль жизни вы ведете. Пробуйте, получайте свои результаты, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока, до новых встреч, ставьте лайки.